В свое время, когда я ушел из БК Киев, мне поступило предложение работать в компании Red Bull, которая занимается в том числе и спортивным маркетингом, заниматься молодыми спортсменами. Со временем я стал отвечать в компании и за вообще за все направление спорта. То есть представленность. Бренда через спорт, через спортсменов, ну и сейчас немного еще даже добавилось и культурной деятельности. Я получал, скажем так, маркетинговые знания а, по ходу, плюс опять же а, у компании ROTVУ абсолютно отличные маркетинговые понимания а, от общепринятых, поэтому было в этом плане легче с нуля научиться, да, как многие говорят, легче научиться с нуля, чем переучить. Плюс ко всему прочему, в абсолютно открыто все кто угодно, коллеги в любых странах, если есть какой-то вопрос, я его могу задать. Нет какой-то жесткой вертикали, что перепрыгнуть через голову, а я и нельзя. То есть любой интересующий вопрос можно задать более опытному коллеге либо у себя в стране, либо в другой стране мира, в любой стране мира, а офисы есть более в 130, чем в 130 странах мира, и получить ответ от того человека, который делал уже, сделал уже а, то, что я планировал делать, и сделал это более чем успешно. В Украине мы компания организовывает а, ряд спортивных мероприятий, а, очень много помогает делать а, спортивных мероприятий, другим организаторам. А много мы сотрудничаем со спортсменами, помогаем им развиваться прежде всего в достижении их лучших результатов. То есть это есть ряд принципов компании, как она работает. Витископ ⁇ спортивные видео.